Достоевскому приписывают фразу «русский человек без веры дрянь». Часто перефразируют «русский человек без православия дрянь». Наверное, действительно, русским людям всегда нужно во что-то верить. Иногда это инопланетяне, иногда это Бог, иногда это сам человек. Иногда это светлое завтра. И чем осознаннее человек, тем осознаннее он понимает, во-первых, эту потребность, а во-вторых, во что он верит. Есть у меня фраза, верить нужно в то, чего нет, а то, что есть, пользоваться. Однако, когда я верю в то, что что-то будет или что-то случится, здесь можно вспомнить... Поговаривают, что это слова из Библии По вере вашей дано вам будет И в данном контексте не вера в Бога имеется в виду А вера в силу того слова Вера в силу той мысли, которую ты думаешь, говоришь, либо делаешь А ты веришь в то, как ты живешь А ты веришь в то, что ты говоришь я часто слышу людей, которые говорят шаблонами, совершенно не вникая в смысл этих шаблонов, не пропуская их через себя. И получается парадоксальная ситуация. Вроде человек все знает, а не пользуется своими же собственными знаниями. Вроде человек все понимает, а жизнь другая. И ну, зато есть очередной шаблон по этому поводу. О, ну это же в жизни, это-то идеально. Да откуда же это идеально-то берется? Откуда эти шаблоны, откуда эти поговорки? Ведь их кто-то создал, ведь кто-то их сделал, ведь кто-то их проверял. Истины, они вечны. Да, мы не можем до конца познать истину, мы не уровень Бога, но какая-то истина, которая перешла через века, которая прошла через все это, она нам дается. и когда мне один из людей сказал, что а, ой, ну это не всегда работает, а речь шла о законе сохранения энергии, на что я ответила, тогда вам удачи. Когда мы надеемся, что что-то не работает, что произойдет что-то не то, что все делают или что все знают, вопрос степени веры. Иногда наша надежда, она просто бесплодна, собственно, как и многие надежды. Уровень надежды, уровень веры, он совершенно разный. Когда я на что-то надеюсь, очень часто разочаровываюсь, потому что это мои домыслы. Но когда я во что-то верю, в этой жизни все возможно. На невозможное нужно чуть больше времени. И все великие люди знали эту простую истину. Русский человек без веры дрянь. И мы это видели в 90-е годы. Мы это видели в многочисленные кризисы, которые трясут нашу страну. Мы видели это, когда строились церкви. Мы видели это, когда валялись алкоголики и наркоманы. Русский человек это особый человек. Возможно, потому что мы живем в этой стране, а возможно, потому что я общаюсь со многими иностранцами, и они тоже говорят это. А это без разницы. Русский человек – особенный человек, и на него действительно смотрит весь мир. И несмотря ни на что, мы действительно супердержава. Что-то в нас есть. Возможно, это уровень моей веры.